Очнись. Я что, вырубился? Тот прием Даби меня толкнул. А что со старателем? А где-то дороги? Он же... Опять это чувство. Я понял, что это. И чудо четвертого. Предчувствие. Тело не выдерживает. Я отключаюсь. Сейчас компресс. Вам редчайшее шоу с побегом. Ход свободный. Что? Хоть дал бы мне сначала рассказать о моей семье. Я видел полчища Ному. Если он полностью придет в сознание, то использует Ному, чтобы вытащить нас отсюда. Я решился положиться на других и удачу. Я прятал Даби и Длинноволосого в своем шарфе. Главные роли здесь. У вас! Очнись уже, Шигараки! Я не знал наверняка, но когда увидел обожженную, покореженную штуку в его опалившемся костюме, то решил, что напоминание ему поможет. Это же… Голова болит. Неужели… Этот голос… Душа – это сила. Я не могу это сдержать! Выложись на всю, Томура. При правильном применении радиоволна он способен послать Ному сигнал с приказом. Надо бороться до конца. Ты что, бросишь соратников? Ничего страшного, Игуче. Что? Игуче? Старатель и один за всех. Ранили Томару быстрее, чем он смог восстановиться. Поэтому я пришел ему на помощь. Я спросил, бросишь ли ты соратника. Брошу. Не дайте им сбежать. Турбо-Распиру! Разберусь как можно скорее. Не уйдете! Причуда проницаемость Шигараки! Слетается как мухи. Двигайся. Мидори Идзуко. Его упорство, как минимум, не уступает всемогущему. Мы еще встретимся, когда это тело будет готово. Закрой свою поганую пасть! Всем. Причинил боль. Я этого не прощу. Ни за что. Однако, когда все за одного поглощал тебя, ты... Я видел это по твоему лицу, как ты... Просила помощи.